В древние времена существовали звери, которые сейчас показались бы каждому творениями какой-нибудь фантастики. Возьмем хотя бы холикотерии, представлявших собой помесь гориллы и лошади. Относились они к разряду непарнокопытных млекопитающих. Впервые появились в периоде эоцена за 40 миллионов лет до наших дней. Вследствие вымерли в результате климатических процессов. Последние из подобных созданий обитали за три с половиной миллиона лет назад, уже в эпоху плеоцена. Науке неизвестно, застали ли эти животные примитивных людей или же к возникновению первых гоминидов они уже исчезли. Эти древние существа обладали очень высоким ростом, длина их тела составляла примерно 3 метра. Голова у халикатерия была очень похожа на лошадиную, а строение туловища напоминало горилл или даже ленивцев. Они имели короткую шерсть бурого или коричневого цвета, а также длинную шею и небольшой хвост. При ходьбе халикатерии опирались на передние длинные лапы, почти точь-в-точь, точь, как современные горины. При этом передние ноги у них были намного длиннее, чем задние. Наиболее развитым считался именно второй палец, а не третий, как у многих других непарнокопытных. Вместо копыт они обладали мощными длинными когтями. Холикатерии не были хищниками, хотя в суровых схватках животного мира обычно выходили победителями. Питались они исключительно растительностью и представляли собой травоядных существ. Ученые считают, что благодаря мощным когтям эти животные могли лазать под деревьям и питаться их листьями. Некоторые полагают, что пищей этих созданий также могли быть различные корни, которые они добывали путем копания. Ближайшими родичами халикотериев считались бронтотерии, гигантские шерстистые носороги, бывшие титанами в периоде Эоцена. Это означает, что потомками холикатериев могут считаться современные топиры, носороги и лошади. В общей сложности в семействе холикатериевых насчитывается более 10 различных видов. Многие из них могли сравниться размерами со слона. В периодах Саиоцена по Плеоцен эти загадочные непарнокопытные были распространены абсолютно по всей планете. Не населяли они разве что только Антарктику и Австралию. Сторонники мистификаторских теорий о происхождении человека предполагают, что халикатерии могли представлять серьезную угрозу для древних людей. Впрочем, причина исчезновения самих халикатериев до сих пор не установлена.